Что, ждем немножко. Ждем. Ну, чуть-чуть совсем ждем, чтобы народ там присоединился, кто собирался посмотреть это видео. Вот. Сейчас буквально минуточку посидим, посчитаем вороны, начнем. есть, со словами пара, нет Да, разные животные. Ну, ну что? Женька там зашла. Пока один зритель. Ну, Соединяется еще. Угу. Ну, еще давай 15 секунд и начинаем. потихоньку кто там присоединится в ходе беседы. А можно будет это начало потом отрезать, начать с чего-то полезного сразу, что вот это без этого сидения а При обработке уже при выкладывании можно? Ну, что, давай начинать. Давай, начинаю. Начинаю. Так, приветствую вас, дорогие зрители, слушатели, ищущие любопытствующие. У нас сегодня заявлена тема, поскольку был анонс, я зачитаю приблизительно, что там для освежения, в том числе моей памяти, чем мы там заявляли на сегодня, текст писала Ксюша, поэтому заявлен на самом деле очень большой объем качественно разворачивать все, я думаю, что мало реально, поэтому предлагаю говорить по существу вопроса, то есть потому что такое здоровье как его может быть поддерживать да, в общем какие-то ключевые, сутевые вещи на которые имеет смысл обращать внимание, даже если вы это все сто 500 раз знаете, делаете ну, вообще вы там большие молодцы в этом вопросе да? но <связано> есть моменты, на которые время от времени имеет смысл себе ну, посматривать, напоминать вот а, поэтому я зачитаю сейчас то, что было анонсировано а, современная медицина помогает ли быть здоровыми я думаю, что нет смысла сильно долго размусоливать на эту тему. Если коротко, я думаю, что есть настоящие специалисты, вообще врачи, многие профессии врачей находятся на таком рубеже, когда человек с чем-то не смог справиться самостоятельно. И для того, чтобы он... Мог продолжить да, жизненный путь, хороший врач может его ну, вылечить или поддержать в том, что он все-таки разобрался, прошел дальше и, в общем, ну, <coughs> грубо говоря, не загнулся раньше времени. Вот. И а, поэтому, безусловно, даже в современной медицине есть великолепные специалисты, которые находятся на своем месте и которые... Конечно, лучше любить их на расстоянии, потому что обычно это касается каких-то серьезных вопросов, да, но они есть, и если вдруг что, это такой, знаете, как рубеж, вот, а, есть у нас понятие рубежники, есть много профессий врачей, как рубежники, они стоят на крайнем рубеже, и, ну, по-своему борются за жизнь за душу человека, поэтому, ну, и мы знаем и понимаем, я думаю, там, да, очень много материалов на эту тему, что в современной медицине постоянно идет процесс выхолащивания а, истинных знаний, а, полезных каких-то там препаратов и так далее у нас тихо-тихо, мирно, например занимаются старые советские лекарства которые дешевые, трехкопеечные эффективные а они под разными предлогами бочком-бочком а, да, время от времени исчезают, для кого-то заметно для кого-то незаметно вот. Ну а э, все, кто изучал тему лекарств и смотрел, сколько в них побочных эффектов и, и лечебных, да, часто, что э, лекарство вряд ли может помочь, потому что оно дает осложнение больше, чем лечит. Это такая тема, э, мне кажется, очень избитая, очевидная. И э, я не думаю, что нам имеет смысл сильно сюда углубляться, если только у вас там возникнут какие-то гиперважные вопросы, ну, тогда задавайте. Вот. Вторая тема у нас была заявлена, народные средства, можно ли им доверять только им. Дорогие мои, я, э, э, это все по сути дела э, вопросы на одну и ту же тему, вот. поэтому э, сейчас вернемся. Образ жизни э, и... Мысли здорового человека. Вот это, наверное, ключевая тема, которая имеет смысл разворачивать. Опять же, напомнить себе, может быть, для вас прописаны истины, может быть, кто-то услышит что-то новое, да. Ну, в общем, зайдем, наверное, с устройства психики личности человека и уже от этого будем плясать. Ну, причины болезни, что возникает первоначально. И какая-то практика, да, которую мы, в общем. Анонсировали, да, какая-то полезная оздоровительная практика. Вот. Ну, главный ключевой вопрос, да, это, наверное, вот этот вот образ жизни, мыслей, здорового человека вообще такое, что, что такое здоровье, наверное, да. Вот, что такое здоровье? Это комплекс, состоящий из на самом деле большого количества физических ощущений, эмоционального состояния, образа мыслей выборов, которые мы делаем. Вот здоровье зависит от всего, от этого в совокупности. А, ну вот сейчас философия здорового образа жизни, она как раз, вот собственно говоря, об этом, да, что а, мало просто, не знаю, там, не давать себе болеть, да, например, лечиться, а желательно поддерживать свое тело в тонусе, там тренироваться, медитировать, делать что-то, чтобы... Ну, как бы поддерживать себя да, в, в таком, чтобы тело функционировало, потому что в природе есть очень простой примитивный принцип, который всегда работает что не развивается что не применяется, то деградирует то есть есть процесс ну вот как на растение да, все кто там хоть раз что-нибудь сажал хоть что-нибудь, у кого есть дома цветы комнатные, вы знаете да, растение либо растет ну, то есть вот оно там цветет, у него там новые листики появляются если растение замерло вот как искусственное пластмассовое да, то есть не появляется новых листиков ничего не происходит уже не очень хороший симптом ну да, бывают там периоды, да, когда растение таким образом, например, оно летнее может быть оно там как-то там отдыхает и так далее но слишком долго, то есть растение должно расти вот. и если оно не дает новых листиков, новых цветочков и там начинают ну, корешочки отмирать, что-то подсыхать, понятно, что оно деградирует, умирает. Вот. И э, вот это, ну, про нас можно сказать все то же самое, да, что если мы себя поддерживаем, вот, как бы подращиваем, подпитываем, то, соответственно, пара цветения будет дольше, если мы этого не делаем, течем по течению, в общем, начинаются процессы прямо обратные, вот и а, есть ну то есть вот человек что такое это тело разум душа дух тело зависит от всего предыдущего поэтому это а, наше здоровье это то что мы выбрали если мы как бы не выбрали ничего ну в молодости там каких-то там лет 16 например э, э, лично я считал себя бессмертной у меня было абсолютное ощущение бессмертия то есть что со мной ничего не может случиться что ресурсы выносленности тела какие-то совершенно вообще гиперкосмические, вот. а что вот, вот это состояние, да, что со мной никогда ничего не может такого произойти плохого, вот это ощущение было очень ярким физическим. Вот. И каждому возрасту соответствует какой-то ну, среднестатистический что ли, образ мыслей, чувств, ощущений, и, ну, естественным образом, что накапливается у нас, да, накапливается жизненный опыт. Он а, бывает, а, ну, условно говоря, приятный, положительный и неприятный, да? какой-то там, который там доставляет неудобства и так далее, переживания какие-то. А, вот, есть такая, я напоминаю, да, кто-то может услышать первый раз, цифры забыла, простите, пожалуйста, можно посмотреть в интернете, у нас в мозгу, вот этих вот рецепторов, отвечающих за, за негативные эмоции в несколько раз больше, чем те, которые отвечают за положительные. То есть любая негативная эмоция проживается ярче. Для того, чтобы положительная эмоция сравнялась, ну, приблизительно равная по, ну что-то произошло приблизительно равное, там, я не знаю, там, ну. Совсем примитивно, может быть, скушали конфету, она была вкусная, получили удовольствие, да, и скушали конфету, она была невкусная, не получили удовольствие. Вот приблизительно равные события по сути своей, по, по да, как правило, в сухом остатке, естественным образом, если вы специально ничего внутри себя не выбирали, вот эта вот память о невкусной конфете гораздо дольше остается, эмоциональная память, да, и влияет гораздо дольше, чем память о вкусной конфете. Ну, как тут анекдот про Илью Муромца. Помните, который молчал до 6 лет, а потом, значит, попробовал кашу, отодвинул сказал, не соленая. Илюшенька, ты можешь говорить, сынок. Да, а раньше чем молчал? А раньше соленая была. Вот. Вот это принцип. И с возрастом, причем с возрастом, дорогие мои, это не, 30, не 40, даже 50, 60, 70. С возрастом это, ну, наверное, лет с 18-20 Вся эта история начинает происходить, вообще она как бы всю жизнь происходит, да, вот когда это уже, потому что к 25 годам, или там у нас период роста заканчивается окончательно, и физиологически, это говорит современная наука, да, все процессы начинают уйти в сторону помирания. Дальше уже от человека зависит от его каких-то выборов, желаний, испорченности, то, как долго он собирается умирать. Ну, при этом есть люди, которые любят не мучиться, быстро себя там сжигают там какой-то ерундой, да, там, есть кто это растягивает, вот, а, поэтому, ну, мало того, что растягивает или сжимает, еще как уровень жизни, да, в чем человек живет, так вот это прежде всего это выбор, это выбор, который можно сделать в любом возрасте, ну, кажется разумным, что чем раньше, тем полезнее, ну, Желательно, чтобы это была культура общества, да, культура семьи – это вообще идеальный вариант. Но поскольку мы с вами в той или иной степени все родом из постсоветского периода, когда большинство из нас либо пережили перестройку, так называемую, да, то есть развал великого государства, членами которого мы были, либо является последствием, жизнь да, является последствием этого развала, то я хочу сказать, что э, хорошо, что люди не понимают, насколько склонность к депрессивности ну, достаточно э, ярко выражена. Э, и насколько это кажется естественным, нормальным. Потому что называется негативное мышление, вот это вот «а, правительство не такое». А нас там плохо заботятся, вот там нас не так и обучили, у нас не те учителя, врачи у нас тоже не те, про правительство я вообще молчу, воры-коррупционеры там, да? это, это все негативное мышление, это все, ну, я, накапливается в организме, да, в психике, это, это все раскачивание, соучастие вот в этих самых, простите меня, пожалуйста, вот там нейроны, да, вот это, то, что части мозга, отвечающие за то, какие реакции мы с вами выдаем, это есть привычка. Есть люди, повезло, которым повезло, да, я не верю в то, что это само собой происходит, вообще не верю, но допускаю, что, возможно, такие люди есть, которые, ну, вот как-то так родились, такие, знаете, вот... А, все им хорошо, все их устраивают, все им нравится, там их по попе шлепает, они говорят, ну и ладно, там, ну, чё, ну у мамы сегодня плохое настроение, ну бывает, ну, переживем. Это же мама, я ее люблю, но это как бы, ну, стоит ли из-за этого расстраиваться. Да? Как бы, вот это, помните, такая была фраза, что с мировой революцией это все общем, ерунда, не заслуживающая внимания. Вот. А в основном такое отношение сохраняется только у людей, которые сознательно это выбирают. Например, сознательно выбирают, ну, не обижаться на кого-то, а, ну, там, я не знаю, там, ну, человека, я не знаю, там, один раз незаслуженно обидели, второй раз незаслуженно обидели, третий, да, как бы многие, ну, вот, как бы, да, вот мир устроен так. А, а кто-то говорит, нет, давай разберемся, может быть, все-таки люди все равно хорошие, и с этим можно что-то делать. Я вот сейчас наблюдаю, например, и ребята, которым сейчас... 15-16, ну, как бы, кого я наблюдала, видно период, в который идет такая картинка мира, что, ну, ну как называется, мир говно, и, в общем, и э, как-то надо просто это выжить, перетерпеть вот эту жизнь, да, вот такую печальную, мрачную. Это просто тоже есть согласие, когда было много каких-то ситуаций, где человек э, согласился с тем, что, ну, все достаточно плохо. Естественно дальше это все начинает перегружать организм, ну, перегружать нервную систему. Потому что это много негативных эмоций. А у нас нервная система она устроена по принципу электрических сетей. Вернее скорее электрические сети по принципу нервной системы. И а, если в электрические сети пускать периодически ток повышенного напряжения. А негативные эмоции являются как раз этим самым повышенным током. Током повышенного напряжения. То что помните я вначале сказала. что а, положить Эмоции, они слабее по интенсивности. Чтобы нам ощутить состояние сильно большого счастья, да, это огромный труд, это должно тело быть, ну, расслабленным, прокачанным. Э, ну, накопился, э, должен накопиться какой-то э, ресурс вот этот положительный, чтобы возможно было это испытать. Почему э, я видел в своей жизни очень, ну, в силу своей профессии, то, чем я занимаюсь, да, много людей, которые при формально хорошей жизни, все нормально, жизнь такая, как человек хотел, там, семья есть, работа хорошая, там, муж любимый, там, дети желанные и так далее. А ощущение депрессии, нежелание что-либо делать, отсутствие вообще возможности испытать положительные эмоции. Это значит, что был долгий-долгий-долгий процесс накопления вот этих вот где-то недовольства. Где-то раздражение, где-то обида, подавление этих эмоций, либо соучастие активное этих эмоций. Вот понимаете, я, ну, наблюдаю там за родителями своими, я их очень люблю, но папа у меня обожает смотреть современные эти ток-шоу, понимаете. Вот я понимаю, кто вот потребляет эти вот первые, второй канал, который постоянно там, они же постоянно орут, я как мимо прохожу, обязательно кто-нибудь орет. Просто обязательно. И важно, он за белых или за красных тот, кто орет, понимаете? Это постоянный стресс, это постоянная перегрузка нервной системы. Пожилые люди через это получают энергию. То есть, как бы, когда своей какой-то не хватает, да, то вот неважно, какая энергия, она идет, даже если она отрицательная. Но она отрицательная. То есть, она с одной стороны энергии, с другой стороны она подгружает и добавляет ну, агрессия, недовольство, там, дискомфорт, то есть она перегружает тело. Вот. Поэтому, дорогие мои, если мы говорим о здоровье, первое, на что бы я обратила внимание, потому что, если по приоритетам тело, оно отображает все, что мы подумали, почувствовали, не почувствовали, выбрали и так далее, имеет смысл начать с выбора. Вот выбор, он в том, Например, может быть в том, как бы вы хотели там, до скольки дожить и в каком, и в каком состоянии встретить смерть. Ну или там старость, зрелость, ну, мудрый возраст, да, в каком состоянии вы хотите встретить. Мы сейчас живем время, когда вы видите очень большое расслабление. Кто-то в 40 уже выглядит, в 35 я встречаю людей, которые выглядят так, что я так, в общем, испытываю странные эмоции на эту тему. Да? есть люди, которые в 70 выглядят, вы им не дадите этого возраста. Да, можно сказать, деньги, там, да, ну, кроме этого, как будто есть что-то еще, есть какой-то образ жизни. Эти люди, как правило, живут интереснее, у них больше впечатлений, они больше перемещаются, они, как правило, чем-то интересуются, кроме просто там поесть-поспать. Эти люди обычно не сидят у телевизора, да, вот, ну и так далее. То есть есть некие закономерности человека, который в трезвом мне, здравом рассудке, в хорошей физической форме встречает зрелый возраст. Есть люди, которые к, к даже более раннему возрасту уже, можно, да, есть наследственность, да, есть генетика, да, есть какие-то предрасположенности, все это есть, безусловно. Но нам для этого и дано, да, вот серое вещество и там все прочее в голове, для того, чтобы мы ну, поняли, у каждого человека, про, помните про ахиллесу, у каждого человека есть какая-то своя ахиллесовая пита. Можно по любым системам взять, например, аюрведу то же самое, да, там у каждого типа доши, да, там доши в личности, туда подключена там работа, определенные гормоны вырабатываются больше, определенные вырабатываются меньше, в зависимости от типа личности, эти предрасположенности, они просчитываются, они видны в человеке по конституции, по поведению, по характеру, вот. И каждый дошер, есть свои рекомендации, да, что для того, чтобы, например, вот у определенных, там, у одной из дошек, например много желчи много слизи выделяется да это слизь там, перегружает вызывает вот такие вот провоцирует вот такие заболевания которые часто встречаются чтобы этого не было да, нужно что посмотреть какие продукты позволяют там, допустим вырабатывать эту слизь и сократить ну, или исключить или сократить их применение там, да? посмотреть какие органы а ну Какие системы перегружаются при этой доше? Доши можно смещать, то есть мы можем, ну, понятно, там, допустим, широкая кость не станет узкой, там, да, какие-то вещи, но мы в достаточно большой степени можем корректировать свой типаж, вот. но элементарно, там, человек, которого, там, не знаю, там, весил 50 килограмм, если начинает весить 80 килограмм, у него смещаются и процессы внутренние тоже. Вот. И для кого-то это будет добром, для кого-то худом. Есть люди, которым нельзя а, сбрасывать вес, есть люди, которым не рекомендуется его набирать. Есть люди, которым, ну, в принципе, в общем, плюс-минус можно, это, в общем, не критично, ну, в разумных пределах, да. Мы все разные, Мы, нам что-то дано при рождении. Вот если, дорогие мои, про здоровье говорят серьезно, нужно с собой начинать знакомиться. Кто вы есть, какие у вас есть слабые и сильные стороны, что с этим можно сделать. Если вот, вот, например, я очень сильно обидчивый человек. Капец. Очень. По природе, по натуре своей. При этом я помню, что в детстве я вообще не обижалась. До какого-то возраста пока не накопилась э, какая-то тоже своя там негативная карма, да, я вообще не обижалась, то есть я вообще не понимала, зачем это бессмысленно совершенно мероприятие, поэтому когда даже кто-то меня сознательно пытался обидеть, я просто смотрела, думала, зачем это человек делает, вот, делать заняться больше нечем, неужели нельзя сделать что-то более интересное, чем пытаться меня как-то там достать, спровоцировать, там разозлить, обидеть и так далее, вообще не обижалась. Но потом я начала это делать, и я понимаю, когда это произошло, это накопился вот этот определенный э, багаж который мной уже не перерабатывался. И дальше я столкнулся с тем, что да, я могу обидеться. А при том, что э, я достаточно много сил вложила в то, чтобы раскрыть свою силу, там, там ну, какие-то свои... Ну, у нас у каждого эти силы есть, там, да, там, воли, намерения, энергетику, там, чувствительность, ощущения, там, ну и так далее. Вот. То э, чем, чем ты больше это осваиваешь, тем больше ответственность. И когда я поняла, что моя мимолетная обида может, ну, в общем, быть очень разрушительной, причем это происходит буквально мгновенно, передо мной стал вопрос, что я не имею права обижаться. А реакция обиды может быть, а обижаться мне нельзя, потому что я не готова а, творить и отвечать за то, что а, я могу натворить, имея ту силу, которая у меня есть. Соответственно, мне надо было что-то с этим сделать. Да? Плюс, в принципе, обидчивость совершенно неполезное качество и, в общем, по большому гамбургскому счету, бессмысленное. Вот. Поэтому моя задача была научиться создать такой клапан-предохранитель, чтобы если вдруг, по каким-то причинам, я вдруг, это не было разрушительным. Да, села, подумала, и поэтому... Ну, был вариант, например, вообще там, да, вот, вложиться в то, чтобы вообще не обижаться. Это опасно, потому что мы живые люди. Там Кто из нас может там тысячу процентную гарантию дать? Проблематично. А вдруг эта реакция пойдет, а я не готова. Поэтому а, и, и, это как управляемый хаос, да? Вот, а, поэтому если я понимаю, что я а, начинаю обижаться, я обижаюсь. Но поскольку я это осознаю в этот момент, я не направляю это на человека, либо очень быстро возвращаю и вычищаю максимально. То есть реакция минимум, а потом ну, восстановление максимум. Это, дорогие мои, я рассказываю все еще про здоровье. Потому что, ну предположим, да, это, мы маленький кусочек сейчас просто пример берем. Но предположим, что ну, я себе разрешила обидеться. Ну, человек, допустим, очевидно неправ. Я разрешила себе обидеться. Я в этого человека шандарахнула, просто потому что я обиделась. Я ничего плохого ему не хотела. Просто в этот момент я испытываю негативные эмоции конкретному человеку. Я их выпустила. У да? человека там как то это все ударило. Буду я за это отвечать? Конечно, буду. Что-то может мне вернуться? Может. Чем это дело может закончиться? В том числе по физике перегрузка будет. Скорее всего, зачем это все нужно? Зачем все это нужно? Это только один пример. У нас у всех свой характер. В нем есть то, что нам помогает быть здоровыми, счастливыми, и то, что не помогает или мешает. да? Как правило, это не так много. Вот я вам сейчас привела пример, который был для меня критичным. Понимаете, одно дело, ну там, я не знаю, там, пожалеть себя, попечалиться, там, да, посидеть, подумать, что там вот как бы вот какая я самая несчастная в мире человек. Для меня так не, не, ну, не разрушительно. Это более управляемо. это... Если у вас это... Вы знаете, что бывает залипание, да, что раз, и вы слишком долго себя жалеете, что масса причин может быть, что мир несправедлив, что, не знаю, там, что что-то случилось не так, как вы хотели, что вот вроде бы вы чего-то заслуживаете, а это не происходит, или что-то произошло, что вас провалило, и вы вот... Да, конечно, когда-нибудь я от этого очухаюсь, но сейчас я в горе, ставь старушкой, я в печали, да, вот это все. Вот, в это, дорогие мои, заиграться очень легко. Психика крайне подвижная штука. И поэтому важно, если вы выбираете, мы с чего с вами начали? С выбора. Выбор быть здоровыми, эффективными, жить долго, счастливо, полноценной жизнью, да, активной жизнью там, не знаю, чувствовать себя комфортно. Этот выбор тянет за собой определенную ответственность. Ответственность за свои мысли, за свои поступки, за свои эмоции и за свое тело. При этом, понимаете, вот это я сейчас не говорю о том, что я просто, знаете, люди, которые там очень фитнес-простроенные, а, там без миллиграмма лишнего веса, которые там вот по два раза в день занимаются, ничего, питаются смузи там, только полезно и так далее. А, я частенько за ними наблюдала такую ярко выраженную гордыню и сильное презрение к людям, которые так не выглядят, которые не вкладываются столько в эту тему, которые там, не знаю, едят мясо или пьют алкоголь. Или о ужас, там, не знаю, лопают пончики перед телевизором, да, то есть, а, и а, такой прям даже, ну, вплоть до какого-то фашизма, не знаю, там, фитнес-фитнес-пищевого бывает а, у этих людей. Вы понимаете, что если человек простраивает свою жизнь, он хорошо выглядит, хорошо себя чувствует, это ему доставляет удовольствие, будет ли такой человек, ну агрессировать на людей, которые по каким-то причинам этого сейчас не делают или не имеют. Вот э, это очень неполезная штука. С одной стороны человек весь простроен, а с другой стороны он осуждает и ну, выпускает негативную эмоцию на людей, которые с его точки зрения э, не идеальны. Поэтому, дорогим, это тоже про здоровье. Это про здоровье все, дорогие мои. Потому что самые здоровые люди ⁇ это те, у которых а, с возрастом сохраняется нервная система. А нервная система сохраняется у тех, кто а, максимально выбирает вот это состояние принятия. Для того, а, а, его мало выбрать, да, это постоянно надо, вот, вот обиделась, разбираться не с кем-то, а с собой. Огорчился, разозлился, депресснул. Это все важно поймать, осознать и, ну, мы это называем вычистить, да? то есть эм, освободиться от этого. В идеале заменить вот эту негативную эмоцию, агрессию, недовольство, обиды, какой-то там жалости к себе, да, на что-то приятное, что-то полезное. А, ну, вот а, полтора лета назад, наверное, ну да, вот приблизительно лето пол, лета, полтора назад, да, у меня была ситуация, когда, в общем, мне было, ну, хреновато, было хреновато, и я помню, когда я осознала, что, ну, в общем, практически дошла до ручки, потому что это было лето, я вышла во двор, солнце светит, цветы цветут, птички поют, я себя физически нормально чувствую, все вообще хорошо. Я понимаю, что я ничему не могу порадоваться. Ничему. Ну, знаете, как вот, не знаю, как... Ну, как какой-то робот, у которого батарейки разрядились, и а, когда я осознала это, а желание радоваться отсутствовало напрочь совершенно. Не то, что желание, понимаете, а ощущение такое, что невозможно, я не могу радоваться. Да, я все понимаю, я умная, я этим занимаюсь, дорогие мои, неприлично сказать, сколько лет. Вот, а, но я не могу, просто, мне нету, отсутствует радость, отсутствует не то, что там счастье, а просто там, ну, какие-то позитивные эмоции, я их вообще вот раз-раз-раз, нету-нету-нету-нету-нету. Вот такое вот вымороженное аутическое состояние, понимаете, что воля, что неволя, и вообще помирать на свалку. Вот, и я, ну что, я а, начала с собой ровно то, чему я учила людей много лет, и говорила, так, значит так, солнце светит, светит, птички поют, поют. А, радость это какую доставляет? Никакой, но какая-то, вот в принципе же это радость, в принципе же есть плюс то, что солнце светит? так, хорошо. Солнце светит, птички поют, так, ты жива-здорова, родители живы-здоровы, там. Сын жив-здоров, все, в принципе, происходит хорошо, никакой мир не рушится, да, все, жизнь продолжается. И, значит, так, берем и радуемся. Ну, знаете, это вот, когда если состояние, вот это, как приблизительно, как я сейчас описала, когда, вот я все понимаю, я такая умная, я все понимаю, но, простите меня за культурный язык, Сука, чему радоваться? Нечему радоваться. Мозг говорит о том, что да, радость. Я понимаю, что радость бывает. Я понимаю, что солнце это хорошо, но меня это не радует и отстаньте все от меня. Вот в этот момент, ну, надо Ведь вот если вы хотите, ну вот то, что мы говорим там, здоровье, жизнь, да, вот здесь воля, внутреннее решение. Все начинается с внутреннего решения, да. И я себе просто, ну, ну, вот хотя бы так. Ну, почему? Потому что тело помнит, что когда мы раздвигаем широко губы, это значит, скорее всего, мы радуемся. И тело начинает запускать вот эти вот замершие положительные эмоции куда-то там, где-то погребенные, начинает через... Память, тело, клеточную память начинает вытаскивать состояние в то, что все-таки можно, если не порадоваться, то хотя бы вылезти из вот этого состояния, что ничего не хочу, все плохо. И а, практика показывает, что если этот навык, это навык, а навык нарабатывается, нарабатывать навык бывает сложно, но когда он один раз наработан, в детстве я еще не видела, ну, бывают, наверное, такие дети, я, например, филонила чистить зубы, и все мои подружки филонили, через раз мы чистили, не чистили, иногда делали вид, что чистим. Да, то есть пока навык закрепился, что чистить зубы – это хорошо, да, ушло какое-то время. Но когда он закрепился, попробуйте сейчас с нечищенными зубами день походить. Скорее всего, это будет как минимум неприятно, как максимум доставлять там какие-то даже страдания. Вот. вот это навык. Навык. Если вы выбираете, то есть такая глобальная цель прожить жизнь максимально полноценно, да, гарантия, что вся она будет там, усыпана розами, вам никто не даст жизнь показывать, что бывает разное, но если вы выбираете э, ну, управление своей жизнью, здоровье, полноценную зрелость, да, в трезвом уме, здравой памяти, э, тело, которое там подчиняется вам, которое, там, ну, с которым вам комфортно, вот, то э, глобальный выбор, вы должны понимать, да, то что я сказала, это сохранение нервной системы. Нервная система сохраняется благодаря, или восстанавливается, доказали наконец-то, что нервные клетки восстанавливаются, хорошая новость, да, уже прям все, все детство нам трудычили, что нервные клетки не восстанавливаются, восстанавливаются. Просто, когда человек уже привык быть вот в стрессе, в негативе, в каких-то в вот защите или там в недовольстве, в обиде. Есть же люди, которые постоянно на всех обижаются просто нон-стопом. Вот. Это тоже привычка, это тоже навык. Вот. То, конечно, как у него будут нервные клетки восстанавливаться, он их постоянно ну их постоянно нервные клетки выбивает. Выбивает вот этой привычной негативной эмоцией. Привычной негативной эмоцией, как правило, на ней сидит пр пр пр программа. Ну, Например, что мир несправедлив, да, на свете счастья нет, но есть покой и воля. Но это тоже, это вот выход человека, который там прожил депрессию и придумал, что хотя бы покой и воля. Да, но через покой и волю выход на радость, он дальше есть на самом деле. Просто останавливаться не надо. Вот, и а, там, ну вот эти все, что, вот опять мы возвращаемся, что а, чему радоваться у нас маленькие зарплаты, чему радоваться там, нас, нас мы проиграли холодную войну, нас ограбила Америка. Чему радоваться у нас у власти воры? Чему радоваться у нас разваливает здравоохранение и медицину? Чему радоваться у нас там плохая экология? Чему, ну и так далее, да? Да хоть миллион раз это правда, хоть миллиард, дорогие мои. Это это обслуживание вот этого вот комплекса негативных эмоций, да? То есть разуму важно быть адекватным, он оправдывает, он объясняет, почему я не радуюсь как, почему шутка такая была, что в Гондурасе дети не доедают, поэтому, понимаете хоть что бы ни было, но в Гондурасе то дети все равно не доедают вот, вопрос, как поможет детям если лично вы сведете себя в могилу быстрее, потому что вы всю жизнь переживали за то, что они не доедают как это им поможет, чем это сделает их жизнь лучше как это вам поможет, хоть в чем-то это вам поможет Поэтому а, с точки зрения целесообразности абсолютно нецелесообразно очень большое количество мемов, которые внедряются сейчас через интернет и постоянно внедрялись, они просто меняются время от времени. Да? А, это вот, вот эта накачка страдания, страха, а, а, обиды, недовольства, агрессии. И поэтому, как говорил великий профессор Преображенский в «Собачьем сердце», не читайте перед едой советских газет, а если никаких других нет, не читайте никаких. Да? То есть а, имеет смысл м, вложиться в фильтрацию своего информополя. Если у вас руководство или подчиненные, которые приходят, постоянно недовольны, ну, например, начальник абсолютно всем недоволен, все время там всех во всем обвиняет, но при этом, допустим, вам стрёмно менять работу, потому что вы здесь давно работаете, или страшно, вдруг там, да, еще что-то, еще что-то. Вы должны понимать, что это есть соучастие, согласие. Я очень много примеров видела, когда человек доходил до какой-то ручки по здоровью, до критической черты, желаю вам, ну, это у каждого свой путь, да, ну, в общем, у нас у всех есть возможность остановиться раньше, не доходя до этой критической. Вот она дошла до этой критической черты, и когда стали там а всего этого, да, вот причины диагнозов, причины болезни, вот, а, то ну, вот, что ей необходимо было перестроить свое мышление, убрать а, вот, какие-то мысли, чувства, которые ее провоцировали на негативные эмоции. Программы, буквально программы, которые привычны, в которых она жила, и когда начала этим заниматься, она обнаружила, что у нее э, рабочее пространство звучит очень сильно негативными эмоциями. Это сплетни о том, как кто с кем, кто там, э, там это, это новости эти по телевизору, кто кого поменял любовника, кто как, на чем женился, в каком катафалке, как, как низко общество и так далее. Это, вот это недовольство руководства что Руководство это некое согласие С тем, что человек как бы находится выше да, И когда это, это, это руководство постоянно навязывает Негативные эмоции ну как бы ну, я, я бы сказала, что это похоже на форму Вампиризма очень часто да. Вот. Но у нее цена вопроса Была ее жизнь Она на тот момент выбрала вложиться В то, чтобы э, здоровье восстановить И она понимала, что вот это все Не, позво, ну, не помогает ей в эту сторону идти. Что она сделала? Первое, она выключила себя из обсуждений вот этих вот кто с кем, зачем, да, вот когда и так далее. Она сначала перестала в этом участвовать, этого оказалось мало, она начала останавливать. То есть, она, ну, знаете, потому что, а, а давайте о чем-нибудь другом поговорим. А бывают вообще какие-то, а могут быть какие-то более полезные, ну, какие-то Интересные другие какие-то темы есть. Мы можем о чем-то другом поговорить? А не могли бы вы в моем присутствии хотя бы, ну, вот это, например, не обсуждать, мне это не очень приятно. Ну, и так далее, да, то есть формы этого могут быть разные. Вот, потом у нее напрямую встал вопрос а, с, с руководством, потому что руководство-то устраивало, человек оставался в той же парадигме, который был, это она выбрала а, начинать заниматься собой. Вот. Ну и, в общем, естественно, что она подошла к такой черте, когда, поскольку тот черт меняться не захотел, ей пришлось оттуда уходить. Но следующую работу она искала уже с четким критерием, что ей важно, чтобы среда была не токсичной, то есть среда была дружественной, чтобы не было вот этого вот негативного информополя, потому что через глаза у нас больше всего, там что-то около 75% всей информации через глаза, да, следующий канал – это уши. И если через глаза и уши постоянно выступает какая-то негативная информация, это все перегружает психику. Это все отражается потом на том, как мы себя чувствуем, хочется ли нам жить, есть ли у нас в жизни радость. А чем меньше радости, тем меньше получает энергии и сил организм, тем труднее ему сохранять молодость и здоровье, да, и тем, в общем, он быстрее начинает где-то что-то выдавать. Вот, поэтому... Была такая фраза «все болезни от нервов», а нервы от внутренних, от жизненных установок. Если вы согласны, что кто-то может вас обидеть, вы будете обижаться. Если вы понимаете, что никто не может вас обидеть, вы можете обидеться. У вас появляется выбор, обижаться или нет. Если вот, где э, же вещи, которые вас не обижают? вот Есть вещи, где можно обидеться, есть вещи, которые вас обид... почему-то не обижают. Посмотрите разницу реакции. Есть люди, которые очень сильно обижаются на то, на что вы не обижаетесь. Есть люди, которые вообще никак им плевать, где обижаетесь вы. Это не объективная абсолютно вещь. Это то, как вы согласились, как вы выбрали реагировать. Любая, вот моя внутренняя философия здесь, да, вот состояние причины предполагает, что первое, меня нельзя обидеть. Но я могу обидеться. Обида ⁇ не полезное чувство. Поэтому, если вдруг я обнаруживаю, что обижаюсь, моя задача как можно быстрее понять, почему это произошло, остановить реакцию, переключить его на спокойствие, проанализировать понять, проработать то, потому что это моя слабая зона. Где-то, где-то моя слабая зона. и Выровнять свое состояние, да? Проверка очень простая, да? То есть вспоминаю ту ситуацию, где я начала обижаться, мне ровно. Человек, который пытался меня обидеть, или что-то как-то, ну, по моим представлениям поступившее некрасиво, мне ровно. Значит, я здесь выровнялась. Это нужно мне, потому что есть базовый выбор – жить полноценной, плодотворной, счастливой жизнью. Мне интересно… Очень много еще в этом мире, чего я не видела, не знаю, не почувствовала, не испытала. И пока я могу быть полезной, пока я драйвую, и я собираюсь дальше это делать от того, чем я занимаюсь, у меня есть ощущение, что в моей жизни есть смысл, и а, я делаю ровно то, что мне нравится, что я хочу, и это полезно, это помогает. А, мой выбор – делать это дальше, кайфовать от этого, быть полезной себе и миру. Поэтому вот это, дорогие мои, ключевая тема. Самое главное про здоровье. Есть книжки, есть интернет, которые объясняют, что каждая болезнь имеет в основе психосоматики. Психосоматика – это какая-то эмоция привычная, которая многократно была повторена. Ну, что из такого самого? Ну, вот, наверное, самое на поверхности лежащее. Я не вижу смысла сейчас вам устраивать такой ликбез, да, что является причиной чего. И почему, еще раз повторюсь, есть книжки, есть разные концепции, они немножко спорят. Ну, в общем, дальше, если вы начнете разбираться, вы, в общем, вполне себе найдете то объяснение эмоциональное, которое может быть вам объяснит, почему где-то что-то в организме когда-то сбойнуло. Вот. Но самое вот такое примитивное да, это печень, она отвечает за агрессию, за злость. Вот. Дальше у этого есть это, это тоже непростая тема, она имеет под собой, То есть даже если мы сейчас это начнем разбирать, это требует тоже отдельного занятия на самом деле. Вот, но тем не менее, да, то есть человек, которого, ну, например, что-то инфекционное или что-то вот с печенью, они не могут не злиться, у них идет реакция злости, человек ничего не может поделать. Причем потом им бывает стыдно, но как-то, поскольку человек, если человек не понимает, что происходит, что он злится, потому что печенью надо заниматься, почистить, там, не знаю, что-то там, провериться. Вот. И обратно, если он понимает, что он злится из-за печени, и чтобы восстановить печень, нужно научиться эту злость осознавать и останавливать. Можно и так, можно и так. Можно с двух сторон сразу да, пропить какой-нибудь авесол, который чистит печень, да, и параллельно начинать отслеживать и останавливать злость, агрессию. Да? Ну, улучшится отношение с окружающими, приятный бонус, да, и пойдет быстрее процесс восстановления. Печень у нас восстанавливается ну, достаточно быстро. Такой орган очень живой, очень откликающийся на наше состояние. Вот. А почки связаны со страхами, поэтому все, что связано с болезнью почки, так или иначе, это страхи. Либо проявленные яркие, либо потихонечку задавленные, накопленные. Да? То есть все, что касается работы почек, работайте со страхами, улучшится работа почек. Лечите почки, вам будет, вы будете меньше бояться. Вот, совсем там примитивно, да, и так далее. То есть абсолютно любой нюанс, мешающий вам чувствовать себя комфортным, здоровым человеком, да, связан с какой-то эмоциональной реакцией. Есть такая штука, называется випассана медитация. Она имеет очень жесткие. Условия проведения ограничения. У меня знакомый ходил на эту випасную медитацию в Подмосковье. Но на самом деле по по, по правилам, базовым правилам, випасную медитацию можно делать только в месте, где помню, типа, 200 или триста лет никто не умирал. Ну, в страдании, то есть это в основном где? Это высоко в горах, где люди практически не живут, да, где там место чистое. То есть еще такое горы разные бывают. Не буду рассказывать страшилки, но бывают. Вот. То есть это должна быть гора, где никто не умирал очень долгое время. То есть энергетически информационно абсолютно чистая территория. И на ней люди занимаются, уже не помню, две недели, по-моему, в абсолютной тишине и молчании. Там только удары гонга, которые там говорят, так вот сейчас медитация. Это человек неподвижно сидит несколько часов подряд, не разговаривая, ни на что не отвлекаясь. У него есть только ощущение в теле. А еще в теле, вот если вы долго, ну, даже недолго относительно посидите без движения, полчаса посидите без движения, у вас начнет что-нибудь болеть, что начнет что-нибудь перенапрягаться. А там они сидят практически вот все, чем они занимаются, кроме еды и спанья, да, это сидят. И <coughs> в этот момент в теле начинается боль. Бывает очень сильная боль. Их задача за этой болью наблюдать. И вот, я не помню, сейчас уже помню, две недели или три недели вот они занимаются только этим. Они наблюдают за болью в теле, ничего больше не делают, ни с кем не разговаривают, запрещен там интернет, ну, абсолютно все. Вот, ну, это, это жесть на самом деле, это дикая жесть, но люди, у которых хватило, ну, по мне, это очень жестокий способ вычистки себя, просто жесточайший. Но есть такие мужики, которые очень любят так, что прям побольнее пострашнее. Вот, вот э, если это пройти качественно, это качественно э, вычищаются вот эти вот все накопленные, что болит, болит эмоции, заблокировавшие какую-то чувствительность, какую-то зону, где-то вот это прохождение нервных импульсов через эмоции, может быть какие-то детские, было когда-то заблокировано, человек этого не осознает, он не, этого не чувствует, да, но это накопилось, накопилось, и вот он всю эту боль непрожитую, спрятанную, это проживает, за счет этого освобождается, они выходят такие, просветленные, понимаете, вот вычищенные такие физические там, и моральные, энергетические. То же самое мягче, медленнее можно делать в обычной жизни. Если вы возьмете ответственность, если вы уйдете с детской позиции того, что меня обидели, как я могу не обидеться, если меня он меня обидел, сука меня обидел, там, он меня подрезал, там, меня обсчитал, или, там, нахамил, как я могу оставаться спокойным Дорогие мои, если вы считаете себя взрослым человеком, считаете, что вы управляете своей жизнью, то значит, как минимум, у вас есть выбор, впадать в реакцию или не впадать. Еще раз повторюсь, все современное обучение, образование, то, как выстраиваются отношения на работе – Практически там все, что показывается в фильмах. Посмотрите, какие фильмы... А, почему все смотрят... Ну, это же все, почему продолжают выпускать столько сериалов? А, в... Вспомните первые сериалы, когда вот он его, с детственным сознанием советским, да? Я не знаю, там ту же бедную, эту рабынюю Завру, богатый тоже плачет. Там же сплошной эмоциональный кач, да? Внедрялось. В подсознание людей, почему? Потому что советские люди гораздо более позитивно мыслящие были. Внедрялось вот это состояние жертвы, что ах, вот там Дон Леонсио, там, да вот он там обидел, там что-то там несправедливо поступил, бедная Донна Роза, понимаете? Вот это все, вот это, вот это, все это все согласие, привычка, внедрение привычки а, находиться в состоянии жертвы жертва это что такое жертва это вот ткнули идет реакция да? ткнули больно ай вот это жертва да? если человек хозяин ткнули у меня есть выбор говорить ай, не говорить ай дать ему морду в ответ жертва кстати очень часто не может отреагировать в ответ может только испытывать беспомощность обижаться и орать вот Достаточно высокой степени вероятности, ну, много внедрений было для того, чтобы вот это состояние эмоционального кача, управления через эмоции, как так или иначе до вас добралось. И, да, имеет смысл в эту сторону посмотреть. Начинается еще раз говорю все с вашего решения. Что да, я хочу прожить жизнь полноценным, счастливым человеком, жить в радости, в принятии, не знаю, там, в любви. Вот. Соответственно, если вдруг окажется, что вас окружают сволочи, это как-то что-то говорит про вас. И если вы вычистите внутри себя это состояние, начнете менять, перестанете агрессировать, обижаться. Не сразу, это не просто, но реально. Вот. Скорее всего, сволочи из вашего окружения тоже исчезнут. И когда тебе, спасется один, спасутся тысячи. И когда вот сначала в теле изменения в эмоциях, когда вдруг начинает радость, ощущение, что как будто из какого-то подземелья вышел бац, просто точно так же вышел, а вдруг радость она есть, и счастье вдруг откуда-то есть. Вроде бы объективно сильно ничего не поменялось, зарплату никто не прибавил там доход, а состояние поменялось. И почему-то те же самые деньги по-другому тратятся, их как будто становится достаточно. Как это работает? Все, что касается денег, это вообще фантастика, понимаете? Вот это вот, есть шутка, да, что счастье не в деньгах, а в их количестве, так вот счастье не в деньгах, а не в их количестве. Да? Есть состояние счастья, и дальше деньги на это состояние счастья начинают притягиваться, притягиваться ситуации, которые позволяют вам решить э, вопросы ваши важные, как вы хотите. Это все... Ну, доставляет удовольствие и радость, потому что вы испытываете, ну, ощущение компетентности, там, успеха, да, а, самореализации. Тело, получая положительные эмоции, а, получает заряд, да, то есть если негативные эмоции – как разряд и выбивание, да, понижение уровня ресурсности, то это подзаряжает ваше тело, ему легче а, носить вас по этой земле дольше и качественнее функционировать оно по-другому начинает себя вести вам гораздо легче становится делать зарядки или еще что-то там, да, и идти к вот этому самому здоровому образу жизни не через какую-то безумную какую-то концепцию, что все, кто этого не делает, уроды а просто потому, что вы это выбрали просто потому, что вам так нравится, вам так кайфово не противопоставляя никому ничего вот и будет вам, дорогие мои, счастье. А, ну вот просто это самое главное. Это са, вот самое главное. Вопрос, где вы сейчас находитесь? Если вы сейчас находитесь в точке, где вам нужно разбираться с болячками, да, помните принцип остановись, определись, действуй. Остановитесь, посмотрите, а, так, что у меня, где в теле, не так. Ага, с чем это может быть связано, да, что я могу с этим сделать. Что, что я могу поменять в своих представлениях, в убеждениях? Еще раз, если вы будете считать, что мир несправедлив, он будет продолжать быть несправедливым. Если вы выберете, что мир справедлив, и вы всегда получаете то, что заслуживаете, если вы получаете не то, что вам хочется, надо пересмотреть что-то внутри себя, и вы получите то, что вы хотите. Если вы эту позицию займете, мир начнет отображать эту позицию. Если по каким-то причинам, ну, что-то зашло так далеко, что нужна врачебная помощь, и вы понимаете, что быстрее и легче ее принять, почему нет? Ну, никто не отменял санаторий, какой-то отдых, да, какие-то там, ну, достаточно такие, там, всякие там, эти, и так далее, и так далее, и так далее. То есть таким образом тоже в себя можно ложиться, почему нет. Вообще здорово, если хотя бы раз в лето вы будете такую некую профилактику себе делать. Вот как машина проходит ТО, да, наше тело имеет признаки такие, Его, ему тоже надо ТО. Время от времени просто, ну, замотались, забыли, ну, хотя бы раз в пару лет, да, куда-то там остановились, профилактику сделали. В чем она будет заключаться? Ну, может не хватить просто плежать на пляже овощи. Иногда да. Иногда, если вы себя довели до такого, что уже вообще никак ничего, то лежать овощем на пляже это тоже здорово. Но если вы себя не будете до такого доводить, то профилактика может быть гораздо более интересной. Вот, например, очень здорово себя время от времени окунать в какие-нибудь грязевые процедуры, потому что вот эти все грязи, они, в них весь состав аминокислот это. Подпитка тела очень большая, потому что в продуктах питания обычно нам не хватает микроэлементов, витаминов, их сейчас меньше, чем нужно нашему организму. Поэтому многие едят больше, потому что в пище мало полезных веществ, а не каждый готов перейти на какие-то вот эти вот смузи, витаминки, непонятные капсулки, да, это все сейчас... Вот. В частности, вот, вот эти грязевые маски или там обертывание, вот какие-нибудь пламенарии, они тоже этот вопрос решают на самом деле. Больше, чем можно подумать, это не про косметику. Косметика – это побочный эффект от того, что тело получило какую-то подпитку, да, и как-то лучше себя почувствовало. Вот, поэтому это тоже все важно, этому нужно уделять тоже внимание. Но есть ключевое, еще раз, дорогие мои, это ваш выбор. Как вы выбираете прожить эту жизнь? Если вы себе интересны, вам будет интересно ваше здоровье. Здоровье ну, потребует разобраться в том, как сделать свое здоровье лучше, потребует разбираться в себе, в своих привычках, в своих стереотипах, в своих претензиях к миру. Да? Вам может быть очень комфортно в этих привычках, стереотипах. Надо просто честно сказать, если эта привычка не полезна, и она ведет вас... Вот врачи иногда говорят, ну вот это вот у вас вот это вот, да, это если вы не вылечите, это даст обострение. на вот это со временем, а со временем это тоже перегрузится, даст обострение на это. И вот там лет через 10, если ничего не делать, у вас будет вот такой серьезный диагноз. Они с одной стороны, конечно, ну как бы по злодейски, да, потому что это такое запугивание. С другой стороны, просто у них есть практики, они понимают, как это все происходит. Не обязательно соглашаться с этим сценарием, нужно понять, что на данный момент, что я могу сделать для того, чтобы, ну, дальше вся эта цепочка не пошла, то есть, чтобы перегрузка тела дальше не пошла, да, в чем это заключается, в чем перегрузка заключается сейчас, или ошибка, или нарушение, которое вы допустили, из-за чего ваше тело, ну, перегрузилось, и что-то вышло из строя, или, или там забуксовало, да, поправить это всеми способами, которые вы знаете. Вот. и поддерживать, поддерживать свое тело. А, в... Знаете, для этого не обязательно вот этим, вот просто вот, ну, зациклиться на этом же, какие-то элементарные вещи. Ну, начните с того, что, а, ну, я не знаю, ну, например, повесьте над кроватью или на холодильнике, там, улыбайся, мир прекрасен. А, там, там, проснись и пой. Знаете, некоторые есть вот, а, а, себе на будильник ставят какую-нибудь мелодию, которая... Их настраивает на то, что мир прекрасен, кто-то там вот аудио, какие-то сейчас видео, есть мотивационные, да? вот тут проснулся, человек нажал на кнопочку, ему говорит: просыпайся, тебя ждет великолепный день, нас ждут прекрасные свершения, мир удивителен, люди ждут твоего появления, у тебя сегодня все сложится великолепно, все, что ты хочешь, получится». Ты несешь миру добро и счастье, ты счастливый человек, у тебя все получается всегда, ты успешен, ты красиво, ты желанно, ты самообаятельна и привлекательна и так далее. Ну, мы этот вопрос решаем, вот есть наговор на воду, который там, мы начитываем. Если он стал для вас слишком стереотипным, то есть такой, я, там, Светлана, я самая любящая, добрая, там, человек на земле, там, да, я рожден для счастья, то имеет смысл сделать что-то другое. Ну, посмотрите на себя в зеркало, попробуйте с таким выражением, лица сказать: я самый счастливый человек на земле. Вот. Скорее всего, это вы поймете, что это ложь, да, и вам захочется все то же самое сказать. Может быть, чуть помедленнее, но с большим чувством. Эмоции, дорогие мои, это энергия. Энергия может быть созидательной, может быть разрушительной. Для того, чтобы она была созидательной, нужно вкладываться, научиться, вложиться, выработать навык, находиться в этих положительных эмоциях ну, побольше, чем вы это делали раньше.